Привет, меня зовут Надежда Шадрухина и в этом коротком ролике вы узнаете, в чем суть моего бизнеса и подходит ли он вам. Суть моего бизнеса заключается в следующем, это точно так же, как, например, да, открыть свой магазин, обычный магазин и мы, как правило, да, в этом магазине являемся и продавцом, и кассиром, и уборщицей, и бухгалтером, и логистом, потому что да, это наш бизнес. И наша задача его развивать а на первых этапах да, какими-то своими силами. Так вот, бизнес, который развиваю я, это то же самое. Только этот бизнес позволяет мне открывать несколько магазинов, скажем так, и в 56 странах мира. Запускать их, ставить их на ноги и, конечно же, получать с этого прибыль. Но в этой схеме есть огромный плюс. Мне не нужно заморачиваться с производством продукта, с тестированием его качества, да, с логистикой, с доставкой до конечного потребителя, с разработкой упаковки и так далее. Все эти обязательства берет на себя компания-партнер. И самое главное, конечно же, в любом бизнесе это его да, основа. И это, конечно же, продукт. Мы будем с вами работать с очень качественным, востребованным и популярным на сегодня продуктом. Это тренд на рынке здоровья, здорового образа жизни, на рынке спорта, на рынке массажа, йоги, питания, психологии, кулинарии и так далее. У этого продукта очень высокий уровень репотребляемости. И это первый в моей жизни бизнес, где 7 из 10 клиентов продолжают ежемесячные покупки, что делает его очень простым, но об этом я расскажу чуть-чуть позже. А сейчас я расскажу, какой же сам продукт, из чего он состоит и что это вообще такое, чтобы у вас было немножечко понимания, с чем вам придется работать. Этот продукт — это эфирные масла самого высокого терапевтического качества. Компания Дотерры. И компания создала несколько направлений, направлений, да, коллекций. И каждая коллекция по-своему эффективна в своей области. Например, мне нравится коллекция эмоциональной ароматерапии, где есть масла, приводящие человека да, в определенное состояние которые могут его взбодрить, которые могут наоборот да, успокоить, помогут расслабиться, отключиться от каких-то там тревожностей. И эта коллекция имеет очень большой успех у компании. И есть коллекция, которая направлена не только на эмоции, но и на тело. И у Детера одна из самых прекрасных подборок для массажа, в нашей семье, да, уже ритуал, и без массажа никто не ложится спать. Есть еще очень прекрасная подборка это терапевтических масел, которые да, справляются с рядом задач простудного характера. Ну и, конечно же, не только простудного, и очень большое количество исследований на этот счет. И все, конечно же, задокументировано. Это одна сторона высокого качества продукции компании. Есть еще вторая сторона. И обычные, да, обычная продукция, но она тоже очень качественная и а, потребляемая, то есть и потребляемый продукт. И это, конечно, линия уходовая. Уходовая продукция там за волосами, две линии косметики. А, Обычная или возрастная есть еще. Линия для зубов. Очень сильная линия БАДов, где искусство БАДов да, соединено с ароматерапией. Линия по уходу за домом. Компания предоставляет огромный ассортимент да, потребляемой продукции. Что для вас это как для предпринимателя значит? Тут сразу же да, можно уже мыслить, с кем я буду работать кто эти люди, это, может быть, будут блогеры, да, у которого есть аудитория, да, или, может быть, это будут какие-то конечные потребители, там, женщина, либо мужчина, может быть, это будут предприниматели, у которых большой круг знакомых предпринимателей, может, это будут психологи, может, там еще будут это салоны красоты. Но это еще не все, да? я думаю вам, как и мне, да, как предпринимателю, очень важна репотребляемость продукта. И она, естественно, составляет 70%. Что это значит? А это значит, что 4 человека, которые приходят к вам за продуктом, трое остаются навсегда. Итак, мы поговорили с вами про первую да, составляющую нашего бизнеса и это конечно очень качественный продукт и репотребляемые да, 7 человек из 10 они закрепляются и остаются с вами. Вторая составляющая бизнеса – это бизнес-модель, которая позволяет вам присоединиться к нашему продукту и быть не на сто загруженным в бизнесе, а использовать да, наш продукт, нашу систему выплат, получать свой процент от товарооборота и зарабатывать деньги. То есть вы влияете на создание товарооборота, на его увеличение, и компания вам за это платит деньги. Если для вас Важны цифры, потому что я знаю, что есть такие люди, которым важны цифры, более обширную и глубокую да, информацию, а я э, дам вам лично. Напишите мне в директ, и всю подробную информацию я вам вышлю, которая именно связана с цифрами. Но сейчас скажу только одно, что маркетинг-план компании Детера – это самый прямой, самый четкий путь к остаточному доходу. Это как коробка передач, да, которую разгоняет наш автомобиль, наш бизнес, и она вот работает настолько эффективно, что мы не можем, да, что мы замечаем. Вернее, то есть мы не замечаем, как уже оказываемся на самой большой скорости. И еще раз повторюсь: кому важны детали в цифрах Welcome в личные сообщения любым удобным для вас способом, связи. И там я уже вам расскажу и покажу все детали маркетинга и сколько и за какой период вы достигнете того или иного дохода. Таким образом, у нас есть качественный, хороший продукт, есть бизнес-модель, которая позволяет да, вам к этому продукту присоединить. Есть я, как ваш наставник, куратор, проводник, на первых этапах становления вашего бизнеса, есть уникальная система работы, мы ее называем ВОПШ, что означает в одиночку без шансов, есть персональный чат, где находится вся информация, вся эта пошаговая система действий, есть разные материалы, которые позволяют вам выйти на свою тысячу долларов в первые 3-6 месяцев, и также есть Рабочие чаты и поддержка на каждом этапе достижений. Групповые коуч-сессии от Юлии Демидовой, от Виталия Кузнецова, от Сергея Всехсвятского. Вам все эти обучения будут бонусами к вашим достижениям. Свой темп развития вы выбираете сами. Я и остальные наставники вам дают обратную связь и направляют. Если вам откликается данное направление бизнеса, если вам откликается ниша, если вам откликается система работы, если вы давно уже присматриваетесь к какому-то бизнес-проекту и хотите начать свое дело, переходите по ссылке в шапке моего профиля Instagram или под видео. Под этим заполните форму и после мы с вами созвонимся, пообщаемся и определимся, да, как мы сможем с вами сотрудничать дальше. Пишите, я открыта для диалога и новых знакомств. До встречи! С вами была Надежда Шадрухина.